Привет! Вижу, вижу. Вот, у тебя горячо желание разобраться. <р wallet> <метили> как зовут, представься? Нельзя, я Ира. Я сейчас из Филадельфии. О! Да. да, у меня сейчас 7 часов вечера. Это у нас 3.00 сейчас прямо. <sm pense> <calendar》> <Shock> <allocated> Расскажи. Я у, я". Мне... я у тебя на курсе сейчас. Я у тебя на курсе сейчас я с таким запросом, с таким вопросом. У меня у сына, ну создала я сама, видимо, аутический спектр. И вот когда я сюда переехала, пять месяцев сейчас живу здесь в Америке, ну так получилось, что я с этими документами приехала сюда. И они его приняли как вот с аутическим спектром и посадили в этот класс, спецкласс. А я вижу уже, но ну, я чувствую, что у ребенка вообще проблем нет. И говорит, и видит, и смотрит, и юмор. Они это все отмечают, но пока его там держат, потому что мы, говорит, должны найти его таланты, раскрыть, и в общем, программу ему специально составили. Они, в принципе, хорошее дело делают, но мне не нравится, что он сидит в классе с детьми с церберальным параличем, с дауном. Короче, у него класс такой сам по себе, мне не нравится. А вот, понимаешь, вот цель, которая, вот что они делают, вот мне это, конечно, нравится. Вот сейчас 29-го они назначили встречу, 7 педагогов, они такой разбор ему устраивают на 40 листах. В общем, короче, вот он такой, он такой, он с юмором, они его описывают, мы будем искать его таланты, мы будем раскрывать. Ну вот, понимаешь, а сама ситуация мне не нравится, потому что ребенок не мы в не обычной не среде. Нравится, я раскрываю свои таланты, мне не нравится, как я раскрываюсь, мне не нравятся вообще мои таланты, да, и способ их раскрытия во мне. То есть, как бы, ребенок отражение тебя. Значит, да. у нас желание полюбить процесс раскрытия талантов? Или... Ну, у, меня желание, ага. у меня желание, чтобы вообще убрать вот этот вот спектр какой-то, вот этот аутический, когда непонятно что. Вот, Забыли там... про Сыда. Я тебе только что объяснила, что а. он тебе сигналит. Да. Вот тебе сигналит то, что Тебе не нравится то, как ты идешь к раскрытию своих талантов, собственных. Ты. Сын тут вообще ни при чем. Ну просто отражение. Да. Тебе не нравится, как ты раскрыта, какие у тебя таланты, либо тебе не нравится способ раскрытия твоих талантов. Или... Да, у меня вообще я не знаю, какие таланты есть или нет. Вот я есть, и я, я... С него талант. Понимаешь, <плес> да? Вот. Давай, да. Шарко. Раскроешь то. И сын там трансформируется и будет учиться в нормальной школе. У тебя запрос на таланты сейчас, в данный момент. А сын тебе показывает то, что «Алло, мама, посмотри, сколько во мне сейчас талантов раскроет». А ты боишься раскрытия талантов, либо их способа, я не знаю. Ну, короче, у тебя запрос с твоими собственными талантами. Давай, значит, посмотрим, знаешь, что... А сама-то хочешь таланты-то какие-то раскрыть в себе? Конечно, хочу, конечно, хочу. Я... Давай, короче, карту. Опять выпал, чувак. Я не знаю, у нас сегодня по кругу. Да. же карты из 500 штук. Да что такое? Вот я вижу сейчас, вот я, я уже смотрела эту картинку. Я вижу вот этого мальчика, вот как моего сына. Понимаешь? Он вроде стоит... Вода движется, на чем он едет, движется сзади, там у него растения, все, а он сам вот в неподвижности такой. И у меня такое, вот глаза вроде смотрят так, вот все понимает, улыбается, все позитивно, но вот эта неподвижность, она, конечно, напрягает меня. Опять та же карта. Да? Здесь я вижу, вижу мое грузинское застолье. И вот, как вот во время в ресторане, как вот танцуют эти официанты, вот подморсят. Вот так вот. И вот эта открытая пасть, это люди веселятся, смеются. Вот такое я вижу. Вот позитив полный. А что за пасть? Пасть, ну, она мне опасности не представлять, это пасть. Это вот просто близкий ракурс какого-то пози... вот смеха, вот какого-то наблюдателя, что ли, наблюдателя какого-то. Ну, близкие, просто близкие, близко его сняли. Понимаешь, вот когда фотку снимают, и близко, да? Опасности у меня там нет, просто веселье и вот развлечение такое. Это я не, не очень хорошо вижу. Там в кресле сидит да, мальчик. Да. В кресле сидит мальчик, и все вокруг. Это вот мой второй, это близнец. Э, точно, вот он как у компьютера сядет, вот так вот замирает, да за ним, хоть ты тресни, хоть ты динозавры какие придут, для него ничего не важно, понимаешь, вот он в своем виртуальном мире, и все. вот это еда его, компьютер перед ним, вот он вот компьютер даже не видит, а сзади уже, видишь, там и позитивный такой вот друг, вот нету ни никаких друзей рядом, потому что он весь вот там. Ну ты понимаешь, да, что Меня ты это... всегда говоришь? Ну вот да, я сейчас я не вижу, что это такое, не понимаю. Сейчас. Сейчас. Я думаю, как ее, я просто ее наклоняю немножко, хотя бы чтобы да, да, чтобы видно было, не отражало. Ну какие-то да. эти маленькие вот эти вот какие-то зверушки такие не Подводный, подводный мир, что ли, какой-то? Подводный мир. Там... Вот как игрушки какие-то. А вот с этим фигурка беж А, фигурка такая, женщина в телесах бежит такая. Вот что-то Если... у нее в руках еще вот, а? Пушка в руках. Пушка, да, пушка в руках, она вроде бы должна их всех стрелять, понимаешь, вокруг себя, чтобы сзади, вот сзади за ней какие-то, это вроде я, как будто с моими детишками сзади, я их всех пристрелю за них, со своей этой пушкой, да. Ой, это вот балдею от своих домов, короче, у меня в Велисии дом мой, вот я вот цветочки, домики, это все у меня есть, и здесь я в хороших условиях таких живу и вот мой дом, короче, это мое состояние такое, которое вот благодать, короче, вот изобилие мое, да. Ну это опять вот тот, который в этом сидит. По своему интерпретирую, как ты видишь знаешь, я вот здесь что увидела вот как будто вот, вот как будто исследование, обследование вот одели на голову, вот эти вот подсоединены все, и сзади кто стоит, они офигевают что там у него в голове, и сзади на экране вот это видно, вот такой хаос хаос вот на голове, что, что в голове у этого человечка, который сидит, но мне кажется это не я сижу такое чувство у меня Ой, это праздник, праздник души. Вот это я люблю очень, да. Это у меня вот праздник души. Вот это вот все, что хочешь. Это оба праздника. Да, это оба праздника. Ну, чем отличаются? В чем отличие? Ну, там есть наблюдатель, а здесь нет наблюдателя. Все понятно. Отлично. Давай посмотрим, что тебе мешает открыть свои ресурсы, все таланты, да, раскрывать их, наслаждаться этим процессом. И твои дети, как отражение тебя, повторяют твое состояние. Но сейчас они транслируют твое состояние. Ну, то есть не, это не у них так, это у тебя так сейчас. То кто-то насильно, непонятно где, чего-то там с тобой как-то вот, не так. Это ты. Это твое состояние. Помни, что ты здесь говорила. Ну, вроде все вокруг движется, а я стою на месте. Ты стоишь на месте. Потом эфир посмотри запиши. Это ты стоишь на месте. А вот это вот что? Что тебе похеру на все вокруг, что там происходит, потому что я вообще занята своей виртуальной реальностью, надуманной в облаках. Слышу. Я Нелли занята, Нелли курсом занята. Мне вообще все пофиг вокруг. Я вот вся вот в этих шаблонах и А себе забыла? Да, вот именно себе забыла. Бежишь всех вокруг спасать, а себе забыла. Кто? Ты должна не сыновьями заниматься, а не твое продолжение. А Они прожи... продолжение твоего состояния. Ты собой должна заняться. Знаешь, как в самолете сначала маску на себя одеваешь, а потом на детей. Да. Ты на себя маску забыла одеть угу. и ходишь всех спасаешь, спаси себя сначала. И вот что тебе мешает, вот этот праздник. Помни отличие. Да. Здесь учителя и ты этот праздник устраиваешь не для себя, чтобы показуха. Показуха. В каком состоянии ты должна находиться? Всегда благодати, которая вот тебе дома, уют, покой вот этот классный. Но не покой в плане, как покойник, ничего не происходит, где ты остановилась, а покой душевный, когда у тебя все движется. Вот в этом состоянии надо находиться. И твой ресурс черпается из праздника, где ты сама для себя его устраиваешь, не для кого-то. Разница в празднике. И твое состояние продолжай в том же духе, в трансформациях, в исследовании себя. Да. Эту карту ты идеально. Продолжай исследовать себя. Изучаешь там меня, изучаешь курсы, изучаешь свой мозг. Изучай. Отстань от детей. У них свой опыт. Они свой опыт проходят. Не нужно за ними бегать. Они выбрали этот путь. И резонирует с тобой, чтобы показать тебе твой путь. Вы для друг друга зеркала. Но как только ты будешь вот в этом состоянии и вот в этом состоянии, угу. то все у вас сложится. Твои таланты вот здесь вот в изучении себя. Твой талант изучать себя, переводить негатив в проявленную пленочку. увидеть это темное, полюбить и познать, почему это круто, почему плохо это хорошо а хорошо это плохо почему гнев это хорошо почему он тебя развивает почему радость э, вот это вот э, тебя останавливает почему праздник всего негативного тебя двигает ну то есть э, неважно что ты в себе будешь познавать оно все для чего-то тебе нужно и это все тебе в расширении отстань от детей и отстань вот Спасательством заниматься. Mm -hmm. Хорошо? Все, понятно? Да, да. Ну, я сейчас как раз на 14-м задании. Вот именно трансформировать шаблоны должна. Вот именно про то, что ты говоришь, научиться. Вот и спасательство начинаю с первого трансформировать. И праздник, и что там у нас? Праздник, противоположная Похороны. там, я не знаю, что противоположное Вот Вот эти два шаблона давай, вот их на задании выполняй. Праздник и второе что? Противоположное, я не знаю, надо подумать. Мне пришло да. похороны противоположное, да, это одно целое. Либо да. похороны, может быть, что-то другое. Может быть, похороны. Может быть, найди антипод празднику. празднику да. Уныние какое-то, не знаю, может быть. Трансформируй. Начни с этого. Плюс у тебя спасательство, плюс у тебя показуха. Какой там еще шаблон был четвертый, вспомни. «Спасать», «Показуха». Четыре карты были, я уже забыла четвертую. Какие были? «Займись собой». А, «Займись собой». Да, «Я и другие» трансформировать. А, поминки вам. Печали уныние еще говорят. Ну, посмотри в интернете, может, какой-нибудь ипот. Все, я тебя целую. Я хочу еще разобрать парочку. И... Люблю, люблю. Пока. Отключай крестик. Так кому понравилось, расскажите. Нормалек вообще. Я это в первый раз делаю. Мне на ум пришло на прошлом эфире. Вот прям вот придумала за пять минут. Я никогда еще такого не делала, если помните. Кто смотрит каждый день мои прямые эфиры? Надо творить новое. Прикиньте, как прикольно. Придумал новое, сразу так прикольно. Круто, Ергонь. Привет! Представ... Привет! А, слушай, короче, у меня такой вопрос, он а? связан... Как зовут? А? Как а? зовут? Ирина, Ира. А, у меня такой вопрос, он связан с деятельностью, с профессией. Сейчас я уволилась с неинтересной работы, наконец-то, за пять лет. Вот. У меня есть некоторые планы, и сейчас я переживаю, наверное именно о том, как я буду это делать. С одной стороны, я почувствовала возможности, потому что открылось время, можно заниматься собой, можно себя развивать в различных направлениях. Вот. И, ну, по сути, если уж говорить как такой точке, конечно, да, чего я хочу добиться, найти ту сферу, в которой мне будет приятно заниматься. Ну, найти себя. Отлично. Вот. То есть я хочу что-то делать, то, что приносит э, и рас... приносит мне радость, удовольствие, и я при этом вижу себя, кайфую, радуюсь. Ну, то есть я занимаюсь. Ну да, от своей работы до деятельности с удовольствием. Продолжим. Давай. О, опять. Карты поход коллективно. я здесь эфиром. Да, вижу. Я здесь вижу такого воинственного мужчину. Ага. Uh, он о чем-то задумался. <laughs> uh, что еще? Um, ну, как будто он собирается что-то делать. Но пока ну, не совершает это действие. Ну, то есть, ну, думает о чем-то таком. Mm, здесь uh, я вижу. Одни и те же карты. Я не представляю, что да. это еще раз. И вот так раз. <свят> ага. Ну, здесь я вижу, как человек ну, знакомится с существами, которых он не знает. Я их вижу как дружелюбных существ. Ну, как новое такое знакомство, что ли. Они как будто бы ну вот, с ним общаются, показывают свой мир. Угу. Будем думать. Даже мне сейчас сложно. Так, поближе немножко. Да, поближе. Ага. Я пытаюсь... Да, все так видно. Ага. Потом... Мужчина. Он находится достаточно высоко над всеми. И что еще можно сказать? Ну, короче, возвышение, возвышение над миром, что ли, как-то так. М -м -м так. Вот здесь. Внизу вот... овечки. Овечки. <свечки> <свечки> <свечки> Еще как будто кто-то там за ними, что ли. Волк находится. Да. А, только только ой, ой, очень плохо вижу, что там за ними. Какое-то черное пятно. Только волк. С большой память. Волк? Да. Угу. А, так. Знаю, как угу. я попробую. Да, все, да, вижу, да. Ага, все, да, ага. А, короче, я вижу, что волк их не замечает. То есть они там при своих делах, волк это не видит. То есть они ну, в некой безопасности, что ли, пока он их не видит. Вот, как-то так. Угу. Так, чуть поближе. А, человек задумался. А так. Он находится внутри какой-то оранжереи uh... Так. Даже не знаю, что сказать. Аранжереи mm -hmm. mm -hmm. точно. Да. Mm -hmm. Ну, какое-то размышление тоже пребывает в каком-то. Мальчик в теплице, говорят. В теплице, в теплице. Ну, когда слышишь, когда человек в теплице, то есть он как бы, ну, прячется, что ли, от холода. Ты сказала, если он, он в размышлениях, да, и вот он находится вот в этой теплице. А вот если и как ты сказала, то какие ассоциации у тебя? чем Его состояние, если он в оранжерее, а не в теплице. Угу. Вроде... В оранжерее. Даже не знаю, с чем в оранжерее может ассоциироваться. Что чувствуешь? Um. Растение, оранжерее, разнообразие какое-то вокруг, разнообразие всего вокруг, то есть, вот как-то так, да, да. Ох! Значит, здесь много-много разных людей, маленьких. Там кто-то... Uh, все смотрят в разные стороны, кто-то закрывает глаза, uh, кто-то вовсе не человек, скажись. Существ много, такие да. хрюшки, непонятные гусеницы, маленькие. Uh -huh. Что вызывает, какие чувства? Mm. так много разных существ они все чем-то озадачены и вот у меня почему-то вот во внимании вот именно эти вот два ребенка которые как бы ну смотрят друг на друга вопрошающие как Вопрос некий, что ли? Что я здесь делаю? Особенно этот пацан с темными волосами. Вот. Где ты себя видишь? Среди разных людей, что ли? И гусениц. Вот, да, и, и, и люди, и гусеницы среди разнообразия некого. Наверное, так. Много маленьких человечков, завернутых в пелен. Mm -hmm. Mm -hmm. Может, тебе говорить об этом? У каждого uh... на жизнь. А, ну, вообще завернутость, все вот это связано с, ну, по моим ощущениям, с закрытостью. Угу. Когда люди во что-то завернуты. Так, ну что, будем разбирать? потому что для меня это было самое сложное очень. Я до сих пор немного нахожусь в пространстве, как это вообще даже объяснить. Будем вместе интерпретировать, не все же одно не объяснять. Угу. Короче, что. Сейчас, подожди, какой у меня вопрос был. Сейчас, секунду. А, что мне мешает найти любимое дело? Ну, заняться любимым делом. Это же mm, Да. Наверное, слишком много думаю. А что то Не могу приступить, может быть. То есть я как-то вроде настроена, настрой какой-то есть, а, <смех> <смех> э, но не сдвигаюсь. Я ничего не делаю, ты сказала. Как ты Ну, ну да, есть настрой, да, но я, я, я еще не, ну, не двинулась в это. Я знаю, что очень много всего нужно сделать. Что-то нового, что никогда не делала. Вот, но я еще не двигаюсь. Почему? некая неизвестность ну выжидая какой-то может период что ли время станет известностью а, ну, нет скорее всего на жду возможности какой-то что ли как сказать Ну, скорее всего, ну, если так вот, ну, размышлять сейчас вот... Он а... Короче, очень я знаю... Серьезный. Ничего не а? делает. Он очень серьезный, поэтому ничего Он не Он очень серьезный, да? да. Он серьезный и ничего не делает. Ты серьезно ничего не делаешь. Чтобы что-то сделать, что нужно ста... сделать? Чтобы что-то сделать ну... по поводу серьезности. Наверное, снизить эту серьезность, и ну, более про проще относиться. Тебе надо играющих к жизни подойти. Это мешает тебе твоя серьезность. Mm -hmm. Серьезность несерьезности. Будь серьезно в несерьезности, понимаешь? Вот прям задумайся об этом. Mm -hmm. Когда ты не расслабишься и не уберешь свою серьезность в несерьезность, ты не сдвинешься. Ты mm -hmm. серьезно относишься к тому что мне что-то нужно делать. Это а ты знаешь, дорогая моя, что нету никакого дела и не будет. Все, что uh -huh. ты просит, он говорят, правильно. Все, чтобы ты не да. делал, это и есть тот путь, который ты будешь проходить. Надо uh -huh. делать и все, из интереса. Неважно что. Печа это уже твое дело, которое дает тебе ресурс, если ты его делаешь с интересом. И познаешь вкус чая. Вкус чая тебе может дать больше денег, чем любая серьезная работа с дубинкой вот этой вот. Угу. Второе, что тебе мешает. <связывая> тут я сказала, что некое возвышение, высота. А еще второе слово было. <связывая> так. Надменность у тебя была, да? Ну не надменность, а просто ну, возвышение над миром. А мир это кто? Высокомерность была у тебя. А мир это кто? Это ты, это твое продолжение. Мир это твоя одежда, там руки, ноги, продолжение. Mm -hmm. Мы не ограничиваемся телом. Мы дальше, мы все дальше. И наш мир это точно вот, копия наших чувств всех. Мы не тело, мы чувства, и весь мир это мы. Ты отделяешь себя от мира. Uh -huh. Это тебе мешает. Трансформировать uh -huh. вот программу нужно высокомерности. И что я там что-то могу такое сделать. Но весь мир твои ресурсы. Все люди работают на тебя. Ты можешь наблюдать, как он. Но наблюдать, как каждый в этом мире создан для тебя, тобой, и этим ты являешься тоже. То есть, блин, у меня просто предыдущий эфир как раз вот был вот на эту тему, что вот как раз отделять мир от себя получается, да, вот он, он отдельно, мир отдельно. Mm -hmm. Ты не сможешь черпать здесь ресурсы если ты не принимаешь как свое собственное и родное. То есть ты как бы равная должна быть со всеми. Но при этом тебе делать ничего особо не надо. Ты наблюдаешь, и ты творишь, как творец наблюдением. Что тебе uh -huh. нужно делать? Дело твоей жизни — наблюдать. Наблюдать, как ты блин все творишь, расшифровывать и себя поздно. А что ты будешь делать, это не важно. И каждый раз все равно одним делом мы не можем заниматься. Мы не можем три ведра клубники съесть и больше. Если ты что-то будешь делать одно, а потом будешь от этого болевать, твоя энергия в переменах, в ресурсы в новом, в творчестве. Творчество это новое. Ты не можешь долго делать новое, оно перестает через какое-то время быть новым тебе постоянно что-то uh -huh. новое. А для этого жизнь игра. Делать что делается. Все. Не надо вот этот мозг включать своей дубинкой серьезной. А тебе мешает вот эта карта? Здесь я в ступоре. Чат, помогайте. Группа поддержки, пожалуйста. Я что-то не могу догнать. Когда ты дружишь с познанием чего-то нового, это тебе мешает. Вот это вот мне интересно. Mm. Что ты там про карту еще подумала? Как это может тебе мешать? Что, что чувствуешь? Ну, не знаю, почему-то я вот вижу как, как, как, как некое знакомство, что ли, с кем-то новым. И почему-то тебе... Чем-то новым миром. Пока не могу понять. Группа поддержки, помогите. Почему знакомство с, с новыми людьми, с новым миром мешает? Может, потому что ты еще себя не познала, куда-то хочешь познавать что-то. Где-то там, они же инопланетные. Может быть так. Опять космос, высота, желание улететь из реальности. Слишком предохраняется, все видят презервативы. Дружить... Я читаю просто. Восприятие людей как... И ни хрена не друзья. Ну, кстати, да. Друзья, кстати, да, вот мы трансформируем сейчас на курсе программу «Друзья». Друзья — это уже чувство долга. Ты им что-то должен, тебе должны. Ну, мы же друзья там и так далее. Вот, наверное, вот друзья тебе чувство uh -huh. нравится, скорее всего. Люди — это не друзья, это твои ресурсы. И, uh -huh. возможно, но, новые возможности мешают ожиданиям. Наверное, ожидания мешают новым возможностям, скорее всего. Возможно, не то окружение. Кстати... Мне вот это вот про окружение очень понравилось. Вот все, что я сейчас перечислила, да, потом будешь эфир пересматривать. Возможно, все. Uh -huh. Подходить. А, сменить окружение. На космическое. Uh -huh. Да! Точно. Ну, тебе мешает космическое окружение. На другое какое-то космическое окружение. Эти друзья тебе мешают. Слушай, а ты в скафандре? Нет, ты тоже в скафандре. Они все в скафандрах. Вот из всего, что я сказала, что больше с тобой резонирует? По поводу окружения, но ну, мне, скорее всего, больше искать нужно, какие-то новые знакомства, наверное. Люди, знаешь, что еще подсказали? Потому что к людям отношения как к инопланетянам, а они. Это не чужие, а родные. продолжения тебя. И ты потерялась в окружении. Интересно тоже. Как ты к людям? Mm -hmm. Ну, в зависимости от того, какие люди. Ну, вообще, я такой человек, что мне нужно привыкать. То есть я не так сразу прям распахиваю и доверие и так далее. И ты себе не доверяешь. Понятно. Поэтому ты в скафандре закрыта, да? Угу. Тебе мешает твой скафандр. Мир — это твое продолжение. Мир — это жизнь. Что может быть э, опасно в жизни, если жизнь — это, это жизнь? А где нет жизни, там смерть. Вот где опаснее? Где смерть или где жизнь? Если ты не идешь в жизнь, ты идешь в смерть. Там же опаснее. То есть ты сидишь в скафандре, ну, да. умираешь, ну там в клетке, там в комфорте, угу. вот. А вот если ты выйдешь из скафандра, э, то ты выживешь. Если останешься в скафандре, то нет. Угу. Короче, разобрали толпой. А, где твое творчество лежит? То есть где? Вот я такой вопрос задала еще. Где лежит твоя работа? В какой области? А, с чем она связана эта работа? У меня такой был общий вопрос. И ты сказал овцы, волк не трогает, безопасность. Вот что еще можешь сказать про эту карту? О -о -о -о -о. Я вижу здесь э, дорогу, <cils> небольшую тропинку, которая поднимается к дереву. Ага как некий такой, ну, путь к возвышению. Ты увидела овец. Чем у тебя овец, да. С овцей... Ну... Барашки, давай барашки. Барашки, да. да. Барашки. Угу. Ну, не знаю, у меня с чем ассоциируются именно барашки угу. ну, с чем-то безобидным с чем-то таким мягким добрым и они спокойно себя чувствуют при волке ну... я сказала. И, и чувство безопасности ну, такое ощущение, да, как будто они просто друг друга не замечают, овцы не замечают волка, а волк не замечает овец. Поэтому как бы они вот, ну, в некой безопасности деятельность находятся. ...деятельность лежит, где что-то вы там кто-то с кем-то не замечаете, интересно. Даже я сейчас мозг сломала. Mm -hmm. Они сосуществуют вместе и не парятся, да? Там добро и зло. Ну, да. Там плохое, хорошее, существует вместе. Короче, ты у тебя работа связана с некой опасностью, которая безопасна. Это как какое-то экстремальное. Ну не кажется может, скорее всего, оно это это общение с людьми с одной стороны. Угу. А, с другой стороны, как бы люди они разные бывают, разные условия. Просто знаешь, что я здесь вижу вот, по твоим ответам, что здесь э, граничит э, какая-то сфера, которая опасная, понимаешь, и uh -huh. в ней как, блин, рыба в воде, как овца с... с пастухому защищенное то есть никто никого не трогает и вот эта вот опасность до тебя не доберется то есть что-то связано с тем что блин где тебе надо ходить по лезвию ножа Ищи такую работу. Давай еще посмотрим, mm -hmm. в какой области лежит твоя работа, следующую карту. Примерно поняла, о чем я. Это твое состояние, естественно. Твое состояние mm -hmm. вот это делает проекцию вовне. То есть твое состояние должно быть на уровне, что я иду в опасность, но там безопасно. Mm -hmm. Еще твое состояние должно быть, которое дает тебе развивать все твое творчество и таланты, вот это вот состояние. Состояние, где ты в оранжерее. Вот здесь вот мы тут с толпой тебя допрашивали, потому что мне тут писали много, uh -huh. подсказывали. Вспомни вот это состояние, в котором тебе нужно находиться для того, чтобы ты занималась своим любимым творчеством. С чем ассоциируется mm -hmm. жрея твоя? Ты так и не смогла сказать. Ну, скорее, ну, с разнообразием вокруг, с ростом, с красотой какой-то. Ну, твое творчество лежит вот в этом состоянии. Состояние разнообразия. То есть ты чувствовать должна это. Ну, пойму... Помимо... Mm -hmm. Тут еще можно почувствовать. Давай посмотрим. Ну, можно предположить, что, ну, если вокруг, если это оранжерея, если в оранжереи находится человек, то он а, может взаимодействовать с этими цветами. Угу. То, есть то есть твое сознание, да. когда ты чувствуешь безопасность в любой ситуации, и при этом... Взаимодействую. С чем? Могу как ну С окружающей средой взаимодействую, могу как-то ее облагораживать, что ли. Когда ты находишься в оранжерее, ты, соответственно, можешь э, э, поливать цветы, ухаживать за ними и так далее. Ухаживать ключевое. Почему-то мне тоже возникло такое. То есть. Быть в опасной среде, чувствуя безопасность. И находиться в оранжерее. А что делают растения в жизни? Растения? Да. Ну, во-первых, ну, они создают вокруг ощущение ну, красоты, чувства эстетики. Эм то да еще комфорта уюта ты запоминаешь какие ощущения тебе нужно постоянно воспроизводить и чувствовать не угу. извне а внутри угу. где тебе черпать эти ощущения ощущения безопасности в опасных местах то есть тебе нужно находиться в опасных местах при этом чувствовать себя безопасно ну то есть побольше к опасным местам Чувствовать себя безопасно. Чувствовать э, заботу к окружающему миру. Э, чувствовать эстетику, красоту окружающего мира. Вот тебе в этих чувствах нужно пребывать, чтобы твои таланты открывались. И брать эти чувства вот из этого ресурса. Mm -hmm. Пластический хирург. Опасно и красиво. Хорошие подсказки. Поэтому читать где угодно и оно раскроется не почему когда ты будешь испытывать эти чувства и сейчас черпать этот ресурс мы будем вот здесь чтобы испытывать эти чувства тебе нужно вот такое условие что это за условие давай еще раз рассмотрим вспомни что ты говорила и что может еще на ум тебе придет почему дети почему пеленки почему много всяких мики маусов непонятных ну, я говорила о том, что это очень разношерстные существа, вообще, ну, по своей природе, да, тут люди, тут какие-то животные, жучки, они все замкнуты, они чем-то таким ну, закручены, еще? Твой ресурс в детях. С чем дети ассоциируются? Дети. ?inee. Дети, дети, дети. Что такое дети? Дети, дети, но ну, это такая от, открытость, простота, наивность, что ли такая вот. Еще что? Ресурс твой. интерес Да, скафандр свой снять. В простоте, а не в серьезности. Uh -huh. Нормально, да, сказала, да? ну Да, да. То есть я серьезно, это тебе мешает. Простота, все правильно. Открытость. Скафандр. Uh -huh. Ты прям перечислила все четыре пункта. Еще что? Дети. Дети, дети, это любопытство. Любопытность. И интерес вызывает да. энергию и ресурсы на творчество и на творение. А они еще и разные. Они разные, да. Интерес должен быть не только, вот я себе обозначила, и вот, вот только хочу вот этот талант открыть или какой-то такой. Во mm -hmm. всех областях, понимаешь, ты должна проявить интерес к своему здоровью, к своему телу. К своему миру, близким людям, к интерес к интересу, блин. Интерес к своим талантам, к своим недостаткам, интерес к вкусной идее, интерес к спорту, интерес вообще в разных областях. Вот где твой ресурс. Включить интерес, познать кучу всего интересного. И тогда в процессе рождается твое творчество. Понимаешь? Да. Uh -huh. Перечислила. Детская, легкость, открытость это как раз-таки снять скафандр, убрать дубинку, выключить серьезность. Вот все четыре пункта, которые ты мешаешь mm -hmm. сказала, вот они тебе мешают. Вот здесь как раз-таки черпаешь в Будь mm -hmm. серьезно к своей несерьезности. Относись к этому серьезно, чтобы быть несерьезной. Поняла? Mm -hmm. это хорошо тоже. Потому что когда мы закрываем какую-то ситуацию, либо мы, как Бог, воплощаемся в кружке, чтобы попить, да, мы ограничили себя в закрытую систему, организм, чтобы им ходить, познавать мир, мы создали небо и землю, как Боги, для того, чтобы познать этот мир, познать себя через этот мир, через небо и землю, то есть мы ограничиваем систему, из ничего творим что-то для того, чтобы это покрутить, повертеть, понимаешь? Угу. Ограниченность это хорошо. Но ограниченность к познанию этого мира, это уже все, критика. Да -да. Так что целую, осознавать. Угу. А -да, На кресте. Пока. Так, берут, угу. кто сейчас в 4 утра не спит. Разберем и все. Дальше мне утром в 10 утра вставать на шопинг <смех> то я с дня рождения как крот еще из дома даже не выходила мне надо что-нибудь себе купить подарочек какой-нибудь